Привет! В Германии мы жили в пригороде Гамбурга у наших друзей. Это очень тихий и спокойный район с двухэтажными домами. Целый кластер такой, где очень тихо, очень спокойно. Вместо заборов стоят зеленые изгороди, очень большие окна, у соседей нет шторок. Красота и благодать! Друзья любезно разрешили мне показать их дом изнутри. Снаружи он выглядит вот так. Двухэтажный домик с небольшим полисадником, красивыми деревьями и вот такой стеклянной дверью. В прихожей первая же дверь, которую она встречает, это туалет. Что очень даже удобно, если вы понимаете, о чем я. Ну, когда несешься домой, скорее-скорее, чтобы все успеть, чтобы ничего не растереть по дороге. Туалет при входе ⁇ это очень здорово. Дальше мы попадаем на кухню. Здесь можно готовить и смотреть в окошечко на соседей и на всю красоту, которая там. С окном, по-моему, гораздо веселее готовить. Стоишь, наслаждаешься видом, и еда у тебя получается превосходной. Мы проходим в зал. В зал большущий. Тут у нас есть зрители. Привет! В зале большие окна Дверь в пол Здесь же есть выход На свой задний двор Где тоже большая красота По ощущениям зал квадратов 30 точно И это центр дома Место где происходит все-все-все Особенно круто я думаю летом Когда дверь на улицу все время открыта И пространство зала практически совмещено с улицей Это почти все, что есть на первом этаже Дальше у нас есть спуск в подвал Здесь есть вот такое обширное помещение, где можно расположиться с друзьями или устроить свой личный кабинет в подвале еще есть несколько технических комнат, с газовым котлом, стиральной машиной и разными кладовками. Теперь поднимаемся наверх и посмотрим второй этаж. Это одна из комнат. В этой комнате жили мы, и мы тут только спали. Вот такой вид из окна на улицу и город. Прямо по коридору туалета еще одна комната. Комната очень большая, в ней еще есть огромнейшее балконище. Осталась ванна. В ней есть сама ванна, туалет и душевая кабина. Вот, собственно, и все. По-моему, это шикарное место для жизни.